Говорю, и когда я раскрываю тему, мне достаточно неловко следить в том числе за чатом. Я, конечно, буду стараться это делать. И если я буду видеть, что вопросы вот такие вот прям наводящие, они больше раскрывают тему, я их буду озвучивать и буду на них отвечать. Если я буду понимать, что вопросов достаточно много, и их нужно достаточно долго раскрывать, то я, соответственно, буду отвечать на них в конце эфира. Прям выделю специально время, да, в в районе, там 5-7 минут и э, отвечу на ваши вопросы а, еще раз повторяю у нас народ присоединяется всем здравствуйте здравствуйте я рада вас видеть а, тема сегодняшнего нашего эфира наследственный договор а, я представлюсь а, потому что есть люди которые меня не знают и а, наш сегодняшний прямой эфир идет в рамках марафона реаль эксперт в недвижимости и 2020, и а, в, с того момента, как стартанул этот марафон, а, в общем-то присоединилось достаточное количество а, людей к моему аккаунту, и а, поэтому я думаю, что мне все-таки нужно представиться. Меня зовут Митрошина Альфия, я юрист-эксперт по сделкам с недвижимостью, а, я работаю на рынке Москвы и Московской области, а, при этом а, а, также провожу дистанционные сделки в регионе. У меня 15 лет опыта работы в крупнейших корпорациях города Москвы. Это корпорация Incom недвижимость, это корпорация «Миэль». Я сопроводила более 2000 сделок. При этом я являюсь автором курса «Юридические аспекты сделок с недвижимостью». Этот курс создан специально для риэлторов, и я выделю также минутки 2-3, и кому интересно будет, послушать о нем, да, я о нем расскажу. Для того, чтобы я могла вас включить в ранний список, и вы получили самые приятные условия по прохождению данного курса. И дабы не терять времени, давайте мы потихонечку начнем раскрывать нашу тему. Еще раз повторюсь для тех, кто присоединился. Тема называется «Наследственный договор и совместное завещание». Скажите, пожалуйста, вот после минутного, минутного повествования, как меня слышно, если меня слышно хорошо, Поставьте, пожалуйста, десяточки в чате. Меня слышно? Отлично. Отлично. Все, тогда я могу продолжать. Что касается наследственного договора, это достаточно новая форма, которая у нас появилась в наследственном праве в связи с изменениями, которые были внесены в гражданский кодекс в середине 2019 года. То есть данные изменения вступили в силу с 1 июня 2019 года. И если раньше у нас своим имуществом наследодатель мог распорядиться при жизни только именно в рамках наследственного права только посредством завещания, то теперь у нас появилась еще одна форма. Это наследственный договор. И теперь у нас производится наследование по закону, по завещанию и по наследственному договору. Что такое наследственный договор? Посредством внесения изменений у нас в гражданском кодексе появилась новая статья, номер этой статьи 1140.1, и именно она у нас регулирует правила заключения наследственного договора, правила применения наследственного договора и вообще оговаривает, регулирует порядок по наследственному договору. И статья эта достаточно обширная, она включила в себя очень много различных аспектов, и мы сейчас с вами потихонечку будем разбираться, что же это за зверь такой наследственный договор. Наследственный договор это договор между наследодателем и наследником, либо наследниками. Наследственный договор может быть как двусторонний, то есть наследник может быть один, так и многосторонний, то есть наследников может быть несколько. В наследственном договоре регулируется порядок наследования имущества. В нем же может быть указано, какие наследники у нас лишаются наследства. Очень интересный момент, что в наследственном договоре может быть прописано условие, в зависимости от которого ставится вообще возможность наследования. И эти условия могут быть как имущественные, так и неимущественные. Это очень интересный момент, который тоже закрепляется наследственным договором. Наследственный договор... У нас вправе заключить наследодатель с любым из лиц. То же самое, что и с совещанием. Да? То есть наследственный договор может быть заключен с любым из лиц. Единственный момент, что наследственный договор у нас ограничивается недостойными наследниками. Да? То есть недостойные наследники не имеют права претендовать на наследство, в том числе по наследственному договору. Еще очень интересный момент, который закреплен у нас в пункте 3 статьи 1118. И говорит он о том, что наследственный договор может заключаться только непосредственно участниками данного договора. То есть наследник, и наследода... наслед... наследодатель и наследник, либо наследники должны подписывать нотариальный договор самостоятельно, наследственный. То есть никаких доверенностей, никаких поручениях здесь речь быть не может. Только самостоятельно, и право подписания не может быть передано. А наследственный договор это открытый договор, то есть невозможно сохранить тайну наследственного договора, потому что об этом знают как минимум наследники или наследник, да, наследодатель и, соответственно, нотариус. То есть это у нас открытый документ, и никакие условия наследственного договора, в общем-то, ни от кого не скрываются. Наследственный договор предполагает, вообще у нас прописано в статье 1118 Гражданского кодекса о том, что все правила завещания у нас распространяются в том числе и на наследственный договор, то есть все правила, которые касаются завещания, кроме тех, которые указаны в конкретной статье да, 1140.1, распространяются на наследственный договор, поэтому наследственный договор у нас ограничивается обязательной долей в наследстве. То есть, если у нас есть наследники, которые имеют право претендовать на обязательную долю, то независимо от того, заключен наследственный договор или нет, они будут претендовать на эту долю точно так же, как и могли бы претендовать в случае, если бы они наследовали по закону. Да? То же правило, что и по завещанию. То есть, одна вторая от той доли, на которую они могли бы претендовать при наследовании по закону. А дальше. А, наследственный договор – это все-таки договор, и поэтому а, здесь действуют правила, которые действуют для а, договоров и для обязательств, да, и а, данный а, документ, он может быть расторгнут или он может быть изменен. Но очень важное правило, что а, наследственный договор может быть либо изменен, либо расторгнут а, при жизни а, сторон только по соглашению, либо по решению суда. При этом наследник, наследник имеет право отказаться от наследственного договора, и таким образом он отказывается от наследства, которое бы ему перешло вследствие заключения такого договора. В этом случае, если существуют другие наследники, другие стороны договора, то, соответственно, имущество, которые указаны в этом наследственном договоре, делятся между теми наследниками, которые остались. Да? При этом отказаться в пользу кого-то нельзя. То есть пункт 4 статьи 1140.1 говорит четко о том, что передать свои права нельзя. То есть можно просто отказаться от имущества. Еще один момент, который касается участию в наследственном договоре участия да, в наследственном договоре супругов. Если у нас супруги участвуют в наследственном договоре, то есть либо они друг за другом наследуют, либо существуют наследники, да, которые наследуют за одним из супругов, либо за обоими супругами. И в случае расторжения брака, либо признания такого брака недействительным и причем неважно при жизни или после смерти наследственный договор у нас отменяется то есть действие наследственного договора он перестает действовать то есть в случае расторжения брака или признания брака недействительным и неважно при жизни либо при смерти у нас признают брак недействительным дальше что касается расторжения договора, я вам уже сказала, но здесь есть еще очень интересный момент, который закреплен в статье 1140.1, который касается отказа от наследственного договора и отказаться от наследственного договора. может только наследодатель, то есть наследники могут отказаться либо в судебном порядке, именно отказаться, либо по соглашению сторон, то есть наследники могут расторгнуть да, договор, либо изменить его по соглашению сторон, либо либо в судебном порядке, а вот наследодатель, он может отказаться от наследственного договора. И здесь возникают очень интересные ситуации, потому что отказавшись от наследственного договора, по закону наследодатель обязан возместить своим наследникам убытки, если такие имеют место быть. А они могут возникнуть вполне. Почему? Потому что в наследственном договоре есть возможность прописать какие-то имущественные условия, да, от которых зависит наследование, либо неимущественные условия. Вот Что касается имущественных условий, здесь все понятно, здесь можно возместить эти убытки, да, и закон это предусматривает. А что касается неимущественных условий, здесь очень сложно их возместить. Наследственные договоры начинают свое действие для наследников, особенно для тех, для которых поставлены какие-то условия с момента заключения. То есть, если другое не прописано в договоре, да, и, например, в договоре может быть указано, что наследник имеет, наследник должен там совершать какие-то действия неимущественного характера, например, выгуливать собак там ежедневно, да, либо там поливать цветы либо там, заниматься уборкой помещения там, раз в неделю. И все это может быть прописано в наследственном договоре. И здесь есть такая корреляция с договором пожизненного содержания с сожждевением. Да? Только при пожизненном содержании с сожждевением там все понятно, там право собственности уже перешло да, на рентодателя. А в этом случае право собственности, как было у наследодателя, так оно, в общем-то, и осталось. И при этом наследники, для которых условия неимущественного характера прописаны в этом наследственном договоре и начали действовать, то есть наследник их обязан выполнять в соответствии с тем пунктом, который существует в этом наследственном договоре. И вот наследник выполняет, да, он может выполнять какие-то условия имущественного характера, например, там ежемесячно там, перечислять сумму там, в размере 10 тысяч рублей да, наследодателю, а при этом там, гулять с собакой и поливать цветы. И вот наследник всем этим занимается, например, там в течение пяти лет, да, и потом вдруг наследодатель взял и решил отказаться от наследственного договора. И в этом случае наследодатель по закону возмещает убытки имущественного характера, а что касается вот этих вот убытков неимущественного характера, об этом речи не идет. То есть вот пять лет человек просто гулял с чужой собакой. Хорошо, если наследодатель здесь, да, близкий родственник, например, там родители, или дядя, или тетя, да, то есть близкий. А представляете, если это, например, совершенно другой человек, потому что наследственный договор можно заключить абсолютно с любым, да? С соседкой там заключил наследственный договор, пять лет гулял с ее собакой, перечислял ей деньги. Деньги, возможно, ты еще как-то и получишь, возможно если есть там какие-то источники дохода, да, вдруг это соседка, там, пенсионерка, например, да, и у нее нет возможности выплатить всю ту сумму, которую наследник там заплатил в течение пяти лет этой женщине-пенсионерке. Вот тут вот очень интересные возникают, конечно, казусы, и здесь можно говорить о том, что, конечно, механизм этот не совсем отрегулирован и я часто говорю эту фразу и эта фраза касается очень многих законов законопроектов реформ каких-то да, и кодексов наших, потому что это действительно так, то есть когда у нас появляется какая-то норма в законе новая, а норма о наследственном договоре она безусловно для российского права нова, несмотря на то, что эти инициативы вносились, начиная ну, вот я отслеживала с 2013 года в наследственном праве Российской Федерации наследственного договора просто не было. Российской Федерации. да, И а, этот а, институт он был взят, естественно, из зарубежного права. И а, что немцу хорошо, то русскому смерть, да? <с!> <с!> вообще абсолютно просто а, применяя а, пословицу, да, не имея ничего а, против или за а, там русских, а, или за или, или немцев, да? а, просто а, а, речь о том, что для того, чтобы право а, а, действовало и действовало корректно, а, и а, действительно защищало интересы той или иной стороны, либо решала тот вопрос или проблему, или задачу, для которой норма права была, в общем-то, принята, да, и вообще для чего эта реформа была внедрена, да, конечно, должно пройти определенное время, потому что проходит время, появляется определенная практика, естественно, появляются определенные законодательные инициативы, и тогда эта норма права, она претерпевает определенные изменения, и тогда уже можно говорить о том, что норма права работает. Вот сейчас я, как готовилась к эфиру и вообще на самом деле я за этой а, темой слежу уже достаточно давно ну, с учетом того, что эта норма да, у нас закреплена законом 2018 года, а вступила в силу там, практически через год, да, в 2019 году. Я общалась с нотариусами, просто как они вообще относятся к наследственному договору и что поменялось с учетом того, что появилось совместное завещание. И они не могут сказать ничего однозначного, да, потому что на самом деле очень мало кто выбирает эту форму. Форму распоряжения своим имуществом при жизни. А, давайте дальше, да. А, что еще есть интересного у нас в наследственном договоре? А, есть очень интересная история про то, что Наследодатель имеет право распоряжаться своим имуществом, независимо от того, заключен наследственный договор или нет. То есть, вот наследодатель заключил наследственный договор с наследниками. Для наследников этот наследственный договор начал действовать. Это то, о чем я говорила выше. И, соответственно, наследодателю вдруг захотелось или он решил как-то распорядиться своим имуществом. Например, это недвижимое имущество, и он решил его продать, и он его продает. И здесь, в этой ситуации, никто наследников о том, что имущество продано, не оповещает. И наследник может и дальше продолжать исполнять условия наследственного договора, а при этом... Наследственный договор уже, по сути, ну, нет этого предмета наследственного договора да, в, в, в, в предмете там этого недвижимого имущества, да потому что оно продано. И любое соглашение, которое умаляет права наследодателя на распоряжение своим имуществом при жизни, оно ничтожно. То есть наследодатель может распоряжаться своим имуществом при жизни. Что касается отказа, когда у нас наследодатель отказывается от наследственного договора, он в обязательном порядке должен составить уведомление. это уведомление подлежит нотариальному удостоверению и нотариус в течение трех дней с момента удостоверения уведомления обязан уведомить всех, все стороны договора о том, что наследственный договор отменен да, о том что наследодатель у нас отказывается от наследственного договора. И в этом случае у нас уже возникает как раз-таки обязанность наследодателя возместить убытки по наследственному договору, убытки имущественного характера. Про неимущество... Мы уже сказали, да, что они могут. Быть, и в этом случае соответственно, никто ничего возместить в натуре точно не сможет. Ну, как можно возместить там, полив цветов, да, или как можно возместить ложно. А дальше. А наследственных договоров может имущество а и а, с одними и теми. А другой, да, уж, вот в, во втором случае у нас а наследственными или а в отношении одного и другими лицами, но опять-таки в отношении этого, а, ранее заключен тот договор, который был не позднее, а именно ранее. Супруги распоряжаются своим имуществом этого до заключения наследства, совместное завещание супругов, то наследственный договор, несовместный завет. Почему висит? У кого висит, поставьте единички, со связью поставьте двоечки, у кого висит единички. Я жду, я жду от вас обратной связи, потому что если висит, то а, информацию... <с> Это, видимо, Вадим Баранча присоединился, так что аж Инстаграм завис, как мы сегодня на вебинаре. <с> так, у кого-то единички, у кого-то двоечки. Давайте еще, у кого висит, поставьте единички, у кого нормально двоечки. Вадим Баранча, да, он монументальный, с монументальными знаниями, по крайней мере. Коллеги, ну вот кто-то ставит единички, кто-то ставит двоечки, мне очень сложно сориентироваться. Я могу, конечно, перезагрузить эфир. Вот еще двоечка пошла. А, пожалуйста, перезагрузите эфир. А у кого зависло, перезагрузите, пожалуйста, эфир. Все, отлично. Отлично. Я рада, я рада, я рада. Давайте тогда продолжаем. Продолжаем. Спасибо вам большое за обратную связь. Если будут опять какие-то неполадки, пожалуйста, пишите. Остановились мы с вами на чем? Остановились мы с вами на том, что если у нас есть совместное завещание и есть наследственный договор, да, если совместное завещание у нас было составлено ранее, наследственный договор позднее, то, соответственно, действует у нас наследственный договор это что касается правил наследственного договора скажите пожалуйста есть какие-то вопросы конкретно по тому что такое наследственный договор и по правилам заключения наследственного договора все понятно Наследственный договор, еще я не сказала, может быть, вскользь упомянула, наследственный договор заключается в обязательной нотариальной форме. При этом наследственный договор, и есть у нас такая статья 165 Гражданского кодекса о признании сделки ничтожной, точнее, в случае, если не выполняется условие о нотариальной форме. Так вот, прямо в самой статье закона у нас сказано о том, что данное правило на наследственный договор не распространяется. То есть в этом случае сделка у нас, скорее всего, будет все-таки оспоримая. оспоримая. Мне жаль, что были проблемы со связью, но, к сожалению, так иногда случается. Бывают соседи у нас, которые пилят, рубят, и так как я дома провожу прямой эфир, поэтому, к сожалению, не могу всех соседей обижать из козыри. И иногда бывают вот такие вот проблемы с интернетом. Я прошу прощения, я надеюсь, что это все-таки не сильно у нас повлияет на конструктив нашего сегодняшнего прямого эфира. Давайте мы перейдем к следующему блоку, и следующий блок у нас касается сравнения такого да, завещания и наследственного договора, потому что, в принципе, если у нас на наследственный договор распространяются все правила завещания, то для многих не совсем понятно, чем у нас наследственный договор от завещания отличается, кроме того, что наследственный договор можно заключать с несколькими наследниками. Да? И поэтому я сделала такой небольшой сравнительный анализ, и мы с вами сейчас посмотрим, чем все-таки наследственный договор у нас отличается от завещания. Ну, первое отличие, завещание у нас является односторонней сделкой. Наследственный договор это все-таки либо двусторонняя сделка, либо многосторонняя сделка. То есть завещание у нас составляется до недавнего, до недавнего времени, составлялось только одним человеком. Да? Вот исключение это совместное завещание супругов, когда у нас завещание может быть составлено супругами. Дальше. И в случае наследственного договора, естественно, для того, чтобы его заключить, и наследники, и наследодатель должны согласиться с его условиями. В случае завещания это не важно. То есть завещание у нас закрытое, да? у нас есть такое понятие, как тайна завещание. То есть наследодатель составляет завещание, нотариус его удостоверяет, и наследодатель может никому ничего об этом не говорить. Говорить. И наследник может вообще не знать, что он, в общем-то, является счастливым обладателем в будущем после смерти наследодателя какого-то имущества ценного. Да? А что касается наследственного договора, то в этом случае у нас, соответственно, нет речи ни о какой тайне. Я об этом уже говорила, и это отличие, существенное отличие наследственного договора от завещания. Дальше. В э, наследственном договоре можно оговорить э, условия, получение завещания. Например, то есть об этом я тоже уже говорила: да, что у нас есть некая зависимость. То есть, можно в наследственном договоре предусмотреть некую зависимость получения наследства от определенных условий. И в наследственном договоре можно достаточно подробно прописать все эти условия как имущественного, так и неимущественного характера. Что касается завещания, в завещании есть такое понятия как завещательный отказ, либо завещательное возложение. И эти два момента, они как раз тоже касаются имущественных и неимущественных прав наследника, сначала наследодателя, да, который, в общем-то, передает их наследнику. Вот в случае завещательного возложения, например, наследодатель может возложить на наследника обязанность по отношению в том числе к третьим лицам совершать какие-то определенные действия, опять-таки, либо имущественного, либо неимущественного характера. То есть, например, предоставить там кому-то право пользования жилым помещением, которое наследник наследует от наследодателя. И это завещательное возложение, оно обязательно к исполнению. И в этом случае у нас наследник выступает в роли такого должника, да, а отказополучатель, так его называют, он выступает в роли кредитора, то есть он приходит и говорит о том, что он хочет, чтобы его права, которые были прописаны там в завещательном отказе, чтобы они были выполнены. То же самое можно прописать в завещательном возложении по поводу там, домаш... ухода за домашними животными и так далее. Да? То есть это тоже возможно прописать в рамках завещания. Просто это называется немножко по-другому. Да? Завещательный отказ и завещательное возложение. Тем не менее, такая возможность есть. Дальше. Но интересный момент, что... По поводу наследственного договора у наследника права вот эти вот неимущественные, либо имущественные возникают, с момента заключения договора наследственного, а, у, а посредством завещания, когда у нас накладывается там завещательный отказ, либо завещательное возложение, у наследника такие обязательства возникают в случае смерти, то есть с момента открытия наследства, то есть в случае смерти наследодателя. И это, конечно, существенная разница, потому что в этом случае наследник может отказаться да, вообще от наследства и, в общем-то, отказаться от всех отказов, вернее, всех возложений всех отказов, да, завещательных, и быть свободным. А в случае с наследственным договором, да, когда у нас правила по исполнению наследственного договора для наследника начинают действовать с момента заключения, ну вот как бы отказаться не получится. Это наследодатель потом может отказаться от наследственного договора, но я об этом риске уже говорила выше. Дальше. Имущество по наследственному Договор можно получить только после смерти владельца, ну вот, а обязанности придется исполнять сразу. Сохраняется право на обязательную долю. То есть как при завещании, так и при наследственном договоре право на обязательную долю в наследстве у нас сохраняется. И про недостойных наследников правило у нас тоже сохраняется. Да? То есть в этом случае все как было, так и остается. Дальше. Наследственный договор между супругами у нас отменяет совместное завещание. То есть об этом я тоже уже сказала если у нас есть наследственный договор то он в общем-то имеет большую силу перед совместным завещанием совместным завещанием а вот что касается а, обычного завещания да то есть если есть личное завещание и потом далее был а, заключен наследственный договор вот здесь вот а, в законе об этом ничего не сказано а, и а, ну это такая вот коллизия да то есть а, пока непонятно как здесь трактовать то ли а, действует у нас а, завещание до да, которое было а, в общем-то выдано раньше да и а, в котором наследодатель распорядился своим имуществом, то ли действует наследственный договор, который позже был заключен и, соответственно, вроде бы как наследодатель уже опять распорядился по-другому да, своим имуществом. То есть когда у нас есть завещание, то здесь у нас все четко. То есть у нас, смотрите, когда у нас завещание, у нас действует... Следующее завещание не ранее, а каждое последующее завещание у нас отменящее, выданное завещание. Понятно, да? То есть действует последующее. А в случае с наследственным договором у нас абсолютно обратная ситуация. То есть у нас действует ранее заключенный наследственный договор. То есть не тот, который позже был заключен, если дело касается одного и того же имущества. Дальше. Наследодатель может расторгнуть договор в одностороннем порядке, а наследник не может в одностороннем порядке расторгнуть договор, именно расторгнуть, либо изменить, да? здесь только у нас решение суда, либо соглашение сторон. Дальше. Наследодатель может как угодно распоряжаться своим имуществом при жизни. То же самое касается у нас, в общем-то, и завещания. Да? То есть как при наследственном договоре, так и при завещании, в случае даже если эти документы у нас существуют, наследодатель имеет право распоряжаться своим имуществом при жизни, и никто ему этого не запретит. Дальше. Права по наследственному договору не передаются, даже если наследник умер раньше и много лет платил деньги. То есть здесь у нас права по наследственному договору передать невозможно. То есть права касаются только тех наследников, с которыми был заключен договор. Здесь это, наверное... Такое преимущество перед завещанием, потому что у нас по завещанию по закону у нас есть наследование по праву представления, да? а по завещанию у нас есть наследственная трансмиссия. А что касается наследственного договора, вот здесь, вот, как бы, такой вот тоже спорный вопрос. У нас статья 118 ГК говорит о том, что к наследственному договору у нас применяются все правила, которые применяются к завещанию. При этом в, самом, в самой статье 1140.1 в пункте 4 говорится о том, что права все-таки не передаются. То есть отказаться в пользу кого-то другого невозможно и, в общем-то, передать эти права тоже нельзя. Дальше наследственных договоров может быть и несколько, в том числе в отношении одного объекта имущества. То же самое, в общем-то, касается и завещания. Об этом я тоже сказала: да, что завещание действует следующее, наследственный договор действует ранее заключенный. И вот если есть завещание и договор, у нас не совсем понятно, на какой документ у нас ссылаться и какой документ у нас все-таки действует. Хотя есть логика, и, наверное, скорее всего, у нас Сложится в дальнейшем судебная практика на этот счет и будет, в общем-то, все понятно. Но пока вот есть вот такие вот у нас положения по наследственному договору. Скажите, пожалуйста, все понятно по наследственному договору? Есть у вас какие-то, может быть, вопросы? Если все понятно, поставьте, пожалуйста, единички. Долго-долго-долго грузится. Я не вижу от вас обратной связи. Я думаю, вы вообще меня слышите. Я вижу, что в прямом эфире 26 человек сейчас. Кто-то присоединяется, кто присоединяется, я всех приветствую. Тема сегодняшнего прямого эфира «Наследственный договор и совместное завещание». Все понятно у нас по наследственному договору. Ну, отлично. Давайте тогда мы будем переходить к совместному завещанию. Я расскажу вам, что это такое и кто его может заключать. На самом деле, совместное завещание... Раньше у нас возможно было оставлять завещание только личное. И был пункт 4 статьи 1118, который прям императивно... Спасибо, спасибо вам большое за обратную... связь, все, я поняла, что вы меня слышите, что все понятно. Спасибо. Я приступаю тогда к совместному завещанию не совсем, но, наверное, причина в том, что новая тема. Вы знаете, если если есть другого лица, по завещанию возможно. От наследственного договора вы, пожалуйста, формулируйте свои вопросы. Я понимаю, что тема новая. Я понимаю, что есть очень много всяких разных нюансов здесь но вы можете позже потом прослушать эфир, в общем-то, и сформулировать. Я выложу пост, и под этим постом можете сформулировать свои вопросы, и я на них под постом отвечу. Спасибо вам большое за комплименты, спасибо большое. Приступаем к совместному завещанию. Так вот, у нас 1118 статья Гражданского кодекса говорит о том, что... Говорила, пункт 4 говорил о том, что завещание у нас могло быть только личное, был четкий императивный запрет на то, чтобы завещание, в завещании присутствовал еще какое-либо лицо, единственное, что было возможно, это присутствие при оформлении завещания супруга, да, но и то только присутствие, то есть он не имел права там делать ничего, абсолютно просто присутствовать мог. Теперь у нас посредством реформирования гражданского законодательства и посредством внесения изменений в статью, в том числе, 1118, у у нас появилась возможность у супругов составлять совместное завещание. Но не будьте, пожалуйста, совместное завещание с брачным договором. Брачный договор – это все-таки документ, который предполагает распоряжение совместно нажитым имуществом при жизни. А совместное завещание – это документ, который, в котором супруги договариваются, каким образом имущество и кому будет переходить после их смерти или смерти одного из них. Потому что совместное завещание, совместное завещание у нас составляется только супруга. Больше никем. А, то есть, люди, которые могут со со составить это совместное завещание, должны быть в зарегистрированном браке. И в случае расторжения брака, либо признания брака недействительным, а, соответственно, совместное завещание признается ничтожным. А, дальше. А, совместное завещание. В совместном завещании супруги могут а, указать абсолютно любые моменты касаемые наследников, касаемые недостойных наследников они могут распорядиться как совместно нажитым имуществом так и имуществом личным каждого из них в этом совместном завещании они могут указать что произойдет с имуществом если умер пер, первым там один из супругов, если умер первым там второй из супругов да, если они вместе умерли то есть все эти моменты можно указать в совместном завещании и оно в принципе все эти моменты будет регулировать. Какие же у нас есть подводные камни совместного завещания? То есть если есть совместное завещание, это ни в коем случае не отменяет возможность составить личное завещание. То есть здесь та же история, как и с наследственным договором. То есть в этом случае, в случае совместного завещания каждый из супругов может свое завещание отменить в любом Любой момент и в этом случае то есть если составлено совместное завещание и один из супругов хочет отменить это совместное завещание то соответственно он отменяет его нотариально и вот здесь вот нотариус уведомляет другого супруга о том что его супруг завещание отменил но если, например, супруг распорядился как-то по другому своим имуществом, то есть, например, отменил это совместное завещание и составил личное завещание по поводу конкретно своего имущества, то здесь нотариус уже не имеет права рассказывать второму супругу о том, каким образом там, муж и жена распорядились имуществом вновь. Да? Почему не может? Потому что у нас существует тайна личного завещания, то есть ее никто не отменял. В случае совместного завещания тайна тоже сохраняется. Но если личное завещание, это завещание все-таки закрытое, то совместное завещание, это открытое завещание, потому что есть как минимум у нас две стороны, да, то есть супруг и супруга, и есть нотариус, который удостоверяет, да, данное завещание, то есть нотариальная форма, да, как минимум. А при этом если, например, один из супругов, ну, оба супруга четко знают, о чем данное завещание, оба супруга это завещание, в общем-то, подписывают, да, но при этом они не имеют права, ни каждый из них в отдельности, ни вдвоем, да, распространять информацию, по поводу этого завещания. То есть супруг, например, который наследует после смерти там, своего супруга, он может распространяться только о себе. А о том, что в завещании указано по поводу других лиц наследников, может быть, там несколько в этом завещании перечислено. А здесь уже супруг, тот, который рассказал там что-то о том, что он сам наследует, да, он распространяться не может. То есть тайна есть, но она такая вот, особая тайна. <с> То есть про себя-то можно, а вот, про других, в общем-то, нежелательно и нельзя значит у нас совместное завещание утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака. А Еще есть несколько таких вот точек, на которые вы тоже должны опираться в случае, если услышите что-то про совместное завещание. У нас совместное завещание, точно так же, как и наследственный договор, в законе появилась возможность составлять только с 1 июля 2019 года. Поэтому, если вдруг вы где-то там, вам попадется документ, который составлен ранее, и при этом называется наследственный договор, либо совместное завещание, ну, значит, это не действительный документ, потому что такая возможность законодательно была закреплена только вот в ту дату, о которой я сказала. Дальше. Совместное завещание также еще можно отменить и после смерти супруга и вот здесь вот отмена может произойти в судебном порядке в случае например опять-таки признание в судебном порядке брака недействительным либо доказательство того что брак там был расторгнут да а, то есть в этом случае тогда уже возникает совершенно другой механизм а, вступления в наследство, уже точно не по совместному завещанию. А, здесь такая же самая история, как и с завещанием с наследственным договором по поводу обязательной доли в наследстве. А, ее никто не отменял, то есть обязательную долю в наследстве. Она как была, так и существует, в том числе и для совместного завещания. Причем эта обязательная доля может возникнуть и после заключения, после составления этого совместного завещания. Дальше. Также любой супруг может оспорить, вот тоже важный момент, да, любой супруг у нас может оспорить совместное завещание, то есть совместное завещание вообще оно в соответствии с законом должно быть зафиксировано на видеокамеру, то есть мало того, что оно имеет нотариальную форму, закон у нас еще предусмотрел еще один способ обезопасить стороны, да, наследодателей вот в данном случае, от каких-то манипуляций вот как раз-таки посредством законодательного закрепления фиксирования этого процесса у нотариуса на камеру. Но единственный момент, когда это может не произойти, в том случае, когда у нас стороны отказываются, например, отказываются от фиксации данного процесса на камеру. А во всех остальных случаях, в общем-то, законом закреплена такая возможность, даже не обязательства, а да, нотариуса все это зафиксировать на камеру. И может быть такая ситуация, например, когда существуют, например, дети от первого брака у одного из супругов, да, умирает там этот супруг приходят дети от первого брака, предоставляют это совместное завещание и говорят о том, что ну теперь мы наследники, и, в общем-то в этом не имеете друг, другому супругу, да, и в этом не имеете на данный объект никакого права. И здесь у супруги, если она, например, там была не совсем трезва или не совсем в должном состоянии, может быть, она была там, я не знаю, боле не совсем осознавала суть тех действий, которые предпринимает, да? но это, как правило, самые распространенные ситуации и мотивация своих действий в случае вот таких вот прецедентов в суде, да? вот. то в этом случае, в общем-то, эта супруга может оспорить совместное завещание, как раз таки мотивировав вот этими вот моментами, да что ее ввели в заблуждение, или что там она была не в состоянии, там, и так далее. То есть есть вот такая вот возможность у супруга, то есть оспорить. У каждого из супругов есть возможность оспорить совместное завещание. Ну, что касается совместного завещания, наверное, тоже все. Чем оно отличается от обычного завещания, от личного завещания, это тем, что тайна у нас такая вот особенная, да, и второй момент, что личное завещание у нас составляется одним человеком, да, это то есть одним человеком, и uh, заверяется точно так же у нотариуса, а совместное завещание uh, составляется у нас с супругами, и оно прекращает свое действие в случае расторжения брака или признания брака недействительным. Uh, скажите, пожалуйста, есть у вас какие-то вопросы по совместному завещанию? Я жду. У нас есть задержка такая немножко в трансляции, то есть я задаю вопрос, и мне ответы поступают где-то в течение 5-10 секунд после того, как я этот вопрос задала. Ну, вот такая вот задержка трансляции. У всех разный интернет. Всем, кто присоединяется к концу нашего прямого эфира. Я вас всех приветствую, всем здравствуйте, всех рады видеть. Я думаю, что мы сейчас уже скоро будем завершать, поэтому те, кто не успел поприсутствовать на конструктивной части прямого эфира, может посмотреть его в записи. Давайте я пока немножко расскажу про свой курс. 30 марта, по моим планам, стартует мой курс, который называется «Юридические аспекты сделок с недвижимостью». Этот курс рассчитан, этот курс рассчитан на риэлторов. Я сейчас расскажу про свой курс, а потом уточню ваш вопрос, Ольга. Ольга Ширканова. Этот курс рассчитан на риэлторов, на юристов, также он рассчитан на лиц, которые хотят разобраться вообще в сделках с недвижимостью. Курс будет длиться 8 недель, он будет состоять из двух блоков. Первый блок у нас будет базовый, второй блок продвинутый. То есть есть риэлторы, которые только-только начали свой путь или совсем недавно в профессии, есть риэлторы, которые занимаются своим любимым делом уже достаточно давно, и поэтому для кого-то информация базового курса будет не совсем актуальна. Хотя на самом деле я всегда рекомендую повторить пройденное, потому что иногда кто-то для себя что-то новое извлекает. Даже я очень люблю повторение пройденного, потому что каждый раз ты что-то для себя новое берешь. Но в любом случае это не обязательно. То есть человек, который считает себя достаточно продвинутым мастером, он может сразу пойти на продвинутую часть. Мой курс сугубо практически то есть это не история про то, что я буду там а, апеллировать к статьям гражданского кодекса, либо жилищного, либо, либо к статьям каких-то законов, и буду вам рассказывать, а вот это вот в соответствии с этим, да, вот здесь вот это, вот нет. Мой курс сугубо практически. У меня 15 лет опыта работы в крупнейших агентствах недвижимости. Я провела больше 2000 сделок. Я прекрасно знаю, а какими документами можно нивелировать те или иные риски, какие алгоритмы действия у нас при тех, или иных сделках. Например, выкуп из-под залога, да, сколько у нас есть вариаций выкупа из-под залога и как нам себя как нам себя обезопасить, если мы действуем, например, на стороне покупателя и как нам себя вести, и какие нам, например, приводить аргументы для покупателя, если мы действуем на стороне продавца. То есть мы, я была и на той, и на другой стороне. Естественно, всегда аргументы разные, но это переговоры. А помимо этого, в моем курсе будут приговоры приглашенные эксперты, а, то есть эксперты а, прям класса люкс в своих отраслях, а, которых я приглашу специально для того, чтобы они читали а, как предметные темы, так и темы, скажем так, бонусные. Например, тема ораторского мастерства очень для риэлторов бывает полезна, потому что ораторское мастерство это не только умение вот так вот вести прямые эфиры, там выступать спикером на публику, да, на большую. Ораторское мастерство это умение владеть голосом, умение владеть собой, умение преподавать информацию в переговорах, умение реагировать, умение уворачиваться. В общем, очень много разных умений, и все это ораторское мастерство. Потому что, когда ты сидишь на переговорах, и у тебя дрожит голос, неважно, какой ты профессионал, тебе достаточно сложно каким-то образом защищать свою позицию. Это как один из бонусных вебинаров. Я вам так немножечко приоткрываю секреты своего курса. Для тех, кто... для тех, кому это интересно, может подать свою заявку в директ и и Я вас внесу в ранний список, и когда будет приготовлено, когда будет сформулировано коммерческое предложение, точнее оно уже сформулировано, упаковано и будет рассылка через две недели, вы получите ее в первую очередь, и соответственно самые-самые приятные, самые низкие цены для раннего списка они будут для вас. Скажите, пожалуйста, кому-то интересен курс? по юридическим аспектам сделок с недвижимостью, практически. Кому интересен, поставьте единички в чате. Мне просто интересно. Может быть, вам не интересно, и мы тогда приступим с вами к наследственному фонду. У нас осталось буквально пять минут. Если вам интересен курс, поставьте единички. Спасибо, спасибо за обратную связь. И давайте я постараюсь за пять минут донести общую информацию о наследственных фондах. Наследственные фонды, вот если у нас изменения, которые были о наследственном договоре и о совместном завещании, они вступили в силу у нас с июля 2019 года, то, соответственно, информация о наследственных фондах появилась у нас в 2018 году, а именно с 1 сентября 2018 года у наследодателя появилась возможность посредством завещания создавать наследственные фонды. До 1 сентября наследственных фондов в России не было. Дальше. Решение об учреждении фонда принимается при жизни наследодателя, и его указывают в завещании. Дальше фонд, в наследственном договоре тоже можно указать решение о наследственном фонде. Фонд регистрирует после смерти, это процедура нотариальная. Дальше, наследники не получают доли в имуществе, которое переходит в фонд. Оно, это имущество переходит в фонд, и этим фондом нужно управлять, но наследники могут получать доход от работы этого фонда. А дальше. Фонд не отвечает по долгам выгодоприобретателей, а не по его долгам измущество фонда не выделяют обязательную долю». То есть здесь правило, которое, в общем-то, ограничивает у нас практически все сферы наследования, для наследственного фонда не действуют. То есть обязательная доля здесь не выделяется. Дальше. «При жизни такой фонд создать нельзя». И еще у нас нет семейных фондов. Есть фонды только индивидуальные. И, естественно, так как наследственный фонд – это у нас фонд, да, то есть юридическое лицо, соответственно, с работы наследственного фонда у нас оплачиваются налоги. Вообще, на самом деле, и наследственные фонды, и наследственный договор – это такая мера, она необходима сейчас для Российской Федерации, потому что она… В общем-то, интересно для тех наследодателей, которые хотят грамотно распорядиться своим имуществом а, при своей жизни. А, то есть а, здесь, а, вот что касается завещания, да, а, завещание очень часто а, оспаривается, потому что завещание, ну, редко у нас, достаточно редко а, молодые люди а, составляют завещание, да, как правило, это уже старики, которые понимают, что у них жизнь заканчивается, а они составляют это завещание, и вот тут вот наследники а, по закону а, имеют очень хорошие, а точнее очень нехорошие помыслы, да, и могут такое завещание спорить и оспаривают, Это судебная практика, она, в общем-то, есть, и она такая повсеместная, а вот, а здесь в ситуации с наследственным договором, здесь все-таки наследодатель распоряжается этим имуществом при жизни, это сделка, и здесь наследники подписывают этот наследственный договор, и это все-таки открыто сделка, и ее немножко сложнее, как мне кажется, признать недействительной, хотя эта сделка, несмотря на то, что многосторонняя. Дорогие мои коллеги, у меня вот инстаграм пишет, что у нас эфир завершается, Здесь Ольга, вы писали, что вам не совсем был понятен последний пример, последний пример непонятный. Я через какое-то время выложу пост по следам прямого эфира, по наследственному договору и совместному завещанию, и вы, пожалуйста, сформулируйте тот пример, который... я просто не помню, какой я последний приводила пример, вы его сформулируете, и я постараюсь для вас дать разъяснение. И... Если у вас еще какие-то будут возникать вопросы, то вы, соответственно, под этим постом их задавайте, и я в комментариях на ваши вопросы отвечу. А что касается вопросов по мат-капиталу, в среду будет прямой эфир э, э, «Вопрос-ответ». Я буду отвечать на вопросы по мат-капиталу, которые возникли на прошлом эфире. Я их себе выписала, и я на них отвечу. Всего вам доброго, до скорых встреч. Я с вами прощаюсь.